Естественно, товароведы, они заинтересованы реализовывать норвежскую рыбу, потому что на килограмме норвежской ты зарабатываешь огромную кучу денег. Если ты будешь торговать нашей треской, пикшей, сайдой, сайкой, мойвой, я не знаю, селью, ты заработаешь гораздо меньше. Но дикость заключается в том, что мы единственная страна, где вот эта искусственно выращенная рыба, импортная, дорада, сибас, тилапия, пангасиус, та же норвежская семга. В 6-7 раз дороже стоит, чем качественная российская рыба, скажем, с Дальнего Востока. А вот этот пангасиус во Вьетнаме, действительно ее выращивают искусственно, эту рыбку? Для наших ресторанов и дерьмом кормят? Хуже того, ее чаще всего выращивают в долине Меконга, которую американцы еще во времена Вьетнамской войны удобрили там на десятки лет вперед. Да, по со программе. В которую сливаются все канализационные стоки местных городов и деревень. Пару лет назад Блумберг провел тошнотворное исследование. Это агентство международное? Да, международное агентство. Экологическое. Сняли все, как пангасиусов этих тилапи в Китае и во Вьетнаме кормят тупо свиным навозом. Она быстро растет, как на дрожжах от навоза. А мы едим ее в ресторанах. Дикая ситуация еще заключается в том, что корреспондент под видом покупателей внедрились на какую-то ферму, спрашивают: правда ли, что там навозом кормят. Он говорит: да, у меня вот свиней нету, я сейчас вот, говорит, куриным навозом кормлю. То есть утешил. И вот эта вот рыба продается у нас под названием «Морской заяц», «Морской волк», «Снежная», «Солнечная». А санитарные службы Российской Федерации, понимаете, а главный санитарный врач России, они куда смотрят? Во-первых, на это должен обратить внимание Россельхознадзор. Он аттестовывает предприятие. Как минимум, конечно. Он Его дает работа. разрешение возить ту или иную так продукцию. куда Россельхознадзор? Хорошо, они туда куда смотрят? Понимаете, там такие деньги, они так скреплены, да, что это невозможно, Разбить невозможно, это невозможно что разорвать. Да там, где безумная прибыль, там всегда мафия, а рыба – это именно безумная прибыль.